Привет, друзья! В этот ненастный октябрьский день мы начинаем бурение скважины в Заокском районе Тульской области. Мы вам с большим удовольствием хотим показать, как это делается, поскольку очень много вопросов. Как вы цементируете колонну? Как сажаете? Чем бурите известняк? Обо всем этом я постараюсь подробно рассказать в сегодняшнем ролике. Выставив над устьем будущей скважины буровой станок и подготовив буровой инструмент, готовим качественный буровой раствор. Для приготовления такого раствора мы используем самые современные буровые полимеры для достижения правильной плотности и водоотдачи раствора. Проверяю по уровню мачту станка. Ровная скважина – залог качественной обсадки трубами. Для разрушения четвертичных отложений выгодно использовать лопастное долото. По скорости проходки оно сильно превосходит шарошечное долото для твердых пород. Лопастное долото имеет такую же присоединительную резьбу Z88. Прикручиваем его к той же направляющей, предварительно смазав резьбу графитной смазкой. Опыт показывает, что диаметр направляющей трубы должен быть меньше диаметра лопастного долота в пределах от 20 до 40 мм. Прижимаем направляющую к забою и включаем буровой насос. От устья скважины до зумфа циркулирующий раствор преодолевает так называемый лайфхак. Мой помбур постоянно им пользуется. Это углубление, в котором хорошо удерживается шлам. Таким образом, основной зумф остается чище, и мы меньше гоняем шлам по кругу. Включаем вращение и начинаем бурить. Много раз я рассказывал про хорошую скорость проходки лопастным долотом по мягким породам. Смотрите сами, скорость в прямом смысле слова как нож по маслу. Или как любят говорить буровые мастера, как шило лезет. С первых метров идет средней твердости глина, и буровой раствор способствует выносу глины кусочками, а не сальниками. Конечно полностью избежать сальников не удается, но сократить их количество и их плотность можно. Я всегда стараюсь не спешить и тщательно прорабатывать ствол скважины по 2-3 раза, гоняя инструмент вверх-вниз. Любой буровой мастер по станку чувствует, насколько хорошо проработан ствол скважины. Смотрите, глина выходит мелкими кусками и не образовывает сальник. В любом случае, она не дает помбору скучать. Пройдя первые метры, наращиваем колонну. Смотрите, как здорово работать с элеватором. Большое спасибо советским инженерам! На этих кадрах своими глазами можете оценить производительность бурового насоса nb 4 Из своей практики скажу, что ни разу не было такого, чтобы не хватило объема промывки, даже при бурении диаметрами больше 200 миллиметров. Смотрите на эту скорость проходки. Это наше буровое долото разрушает песок. И вновь мы получаем одни плюсы от того, что не поленились подготовить буровой раствор. Он качественно удерживает стенки скважины и препятствует их обрушению в любых видах песка. Неважно, обводненный песок, либо сухой. Еще одно удивительное свойство раствора на полимере. Это очень хорошая отдача породы. Такой раствор хорошо оставляет шлам в зумфе, и таким образом шлам не циркулирует по кругу. Достигнув кровли водоносного известняка, поднимаем буровой инструмент и снова не перестаем получать удовольствие от работы с элеватором. Вот долоты, которые мы только что подняли с забоя скважины. Даже при идеальном знании геологии того или иного района никогда не будет лишним убедиться, что мы достигли именно кровли водоносного известняка, а не наткнулись на какой-то камень. Для этого обмываем долота чистой водой и смотрим, что за порода на долоте. Я не бурю лопастным долотом известняк, но коснувшись кровли известняка порода почти всегда остается на кончике долота. Теперь нам необходимо пробурить небольшое углубление в кровле водоносного известняка. Мастера называют это углубление для обсадной трубы «стакан». Для этого откручиваем лопастное долото и снова ставим шарошечное. В данном районе известняк не обладает высокой категорией буримости. И для бурения так называемого стакана в кровле вполне подходит долота марки Т. Конечно можно использовать другие типы долотьев, армированные твердосплавом. Но Т-шку я считаю более универсальным долотом. Снова от первого метра очень тщательно прорабатываем скважину. При необходимости меняем буровой раствор. И это очень важно, поскольку следующим этапом будет спуск обсадных труб. Достигнув кровли водоносного известняка, забуриваемся в него примерно на метр. Зная точный метраж скважины, внимательно готовим нужное количество обсадной трубы. Подняв инструмент с забоя скважины, видим на долоте нужную нам водоносную породу. Опускаем в скважину НПВХ трубу. Мы делаем это через легкую, герметичную, и универсальную пробку опуска. Осторожно скручиваем трубы вращателем и для удержания НПВХ трубы используем обыкновенный хомут. Показываю на видео момент установки обсадной трубы в кровлю водоносного известника. Смотрите внимательно, как благодаря хорошему буровому раствору и тщательной проработке ствола скважины Обсадная труба без задавок и вращения встает туда, куда нужно. И это учитывая то, что зазор между стенкой скважины и обсадной трубой около 10 мм, а длина обсадки несколько десятков метров. Следующим этапом работы будет цементация обсадной трубы. Высчитав объем затрубного пространства, размешиваем цемент марки 500 в обыкновенной бочке. В это время промываем затрубное пространство чистой водой, приподняв обсадную трубу над забоем на десяток сантиметров. По классике для хорошего урожая картошки на будущий год буровой раствор выкачиваем на огород к соседу. И вот смотрите, видите, из затрубного пространства выходит чистая вода. Цементный раствор готов. Опускаем в бочку с цементом всасывающий рукав бурового насоса. И закачиваем цементный раствор в обсадную трубу. Закачав цемент в обсадную трубу, Помбор дает команду на выключение бурового насоса. Теперь наша задача выдавить цементный раствор из обсадной трубы в затрубное пространство. То есть между стенкой скважины и обсадной трубой. Для этого нужно использовать обыкновенную чистую воду. Теперь наполняем бочку чистой водой в нужном количестве. Опускаем всасывающий рукав бурового насоса в бочку с чистой водой и закачиваем эту воду в обсадную трубу. Вот из-за трубного пространства начинает выходить вода. Это значит, что цементный раствор начал свое движение и скоро появится в устье скважины. Самое главное в этом процессе – точно посчитать нужное количество цементного раствора и нужный объем чистой воды. При наличии постоянного опыта цементации все это делается легко и просто. Вот мы выдавили цементный раствор в затрубье. В этот момент прижимаем обсадную трубу к забою. Я использую для этого вес вращателя и слабенькую задавку. На сегодня наш рабочий день закончен, хотелось бы пояснить, что мы сегодня сделали. Мы разбурили четвертичное отложение до водоносного известняка, до кровли самой твердой породы, в которой содержится вода под природным давлением. Мы все четвертичные отложения, глину, песок, разбурили это сначала лопастным долотом, затем проработали ствол, 146-м маркете Маркете для того, чтобы выровнять ствол, как следует удалить все сальники, которые там остались. Дальше мы смонтировали 125-ю НПВХ-трубу на забой, поставили ее в скважину полностью на кровлю известняка. Далее содержащийся раствор глиняной внутри трубы мы выдавили чистой водой. Отработанный раствор в это время выкачили в дренажную траншею возле дороги. Далее приготовили цементный раствор, состоящий из 200 литров воды и двух мешков цемента. Закачали этот цементный раствор в обсадную трубу. И дальше из расчета объема обсадной трубы выдавили цементный раствор, между стенкой скважины и обсадной трубой уже чистой водой до появления цемента из-за трубья. Теперь мы прижали трубу к забою, ждем, ждем момента схватывания цемента и дальше будем вскрывать водоносный известняк. Друзья, спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. На нем мы рассказываем все о бурении скважин на воду в Тульской области. И дальше будет только интереснее. Итак, друзья, сегодня наступил долгожданный день, когда мы будем вскрывать долотом 108 го диаметра водоносный известняк. Колонна зацементирована. Цемент очень хорошо схватился. Об этом свидетельствует проба, отобранная во время цементации. И сегодня мы будем вскрывать водоносный известняк. И мы покажем вам как мы это делаем сейчас мы аккуратно открутим пробку опуска отрежем обсадную трубу вровень с буровым столом и начнем работу обсадную трубу обрезаем чуть ниже стола чтобы она не мешалась подкладной вилке. к направляющей из бесшовной 89 трубы прикручиваем 50 долта диаметром 108 миллиметров опускаем инструмент в обсадную трубу Идеальная цементация подразумевает остаток цемента в трубе около метра. Это становится понятно сразу при спуске буровой колонны в скважину. Все отлично. В нашем случае остаток цемента в обсадной трубе около полутора метров. Закачиваем в скважину чистую воду. Это обязательное условие для бурения водоносного известняка, особенно слабоковернозного. Разбуриваем остаток цемента и начинаем бурение известняка. До начала момента частичного или полного поглощения промывки, через каждые 2-3 метра меняем воду. Если не лениться это делать, прокачать скважину до чистой воды будет проще и быстрее. Да и скорость проходки, по моим наблюдениям, всегда на чистой воде выше, а также выше информативность бурения. На чистой воде четко видно, в каком интервале какую породу мы бурим, вот и в данный момент. На выносе очень хорошо видно крошку белого водоносного известняка. В качестве перфорации мы будем использовать 90-ю НПВХ трубу. При достижении определенной глубины промывки выходит все меньше. Это я вам показываю на этих кадрах. Это так называемое частичное поглощение, когда часть промывки поглощается известняком. А вот и полное поглощение. Финал близок. Как видите, насос для прокачки скважины уже любезно подготовил мой помощник. Подошве известняка, водоупор из красной глины. Опускаем насос в скважину и с замиранием сердца ждем результата проделанной нами работы. Даже при идеальном знании геологии этот момент решающий и поэтому волнительный. Запускаем насос и протягиваем пожарный рукав поближе к дренажной траншеи. И как видите, вода есть. Оставляем на прокачку. И самое время поддержать авторы лайком и подписаться на канал. Ну что, дорогие друзья, бурение скважины на известняк в конструкции НПВХ-труба закончено. Сегодня мы вскрыли пласт известняка. Обсадили его перфонированной трубой НПВХ 90 мм. И поставили сейчас скважину на прокачку до чистой воды. Скважину мы полностью прокачаем своим насосом до идеально чистой воды. И дальше уже на постоянную эксплуатацию установим заказчику его новый насос. По конструкции скважины, я думаю, здесь не должно быть никаких вопросов. Я все подробно рассказал. 125-я НПВХ-труба установлена на кровлю известняка, полностью зацементирована от кровли до устья скважины, до поверхности земли. 125-я НПВХ-труба находится в цементной рубашке. Дальше 108-м PDC долотом вскрыт водоносный известняк. И этот пласт водоносного известняка обсажен 90-й НПВХ-трубой с перфорацией. Что еще хочу сказать по 108-му 50 долоту. Я уже на него делал обзор. Мы бурили им водоносный известняк. Оно мне очень понравилось. На данном участке мощность слоя известняка около 15,5 метров. Его мы прошли 108 50 долотом за 2,5 часа. Я считаю, это очень хороший результат. Дорогие друзья, передаю всем привет. Бурите скважины качественно. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока.